На лево -чери. Меня зовут Алина. Что у нас сегодня? Наконец-то новогоднее обновление здесь, собственно говоря, оно какое красивое просто не могу. И сегодня у нас будет видео, как получить новый значок. Сейчас я вам его, собственно, покажу. Так, редактировать? Вот он, атмосфера уровень 2. Ну, собственно, это у меня стоит уровень 1, а сейчас уровень 2 есть. А получила я уровень 1 на ярмарке Мирис Хаузен, или как она называется. Ну, короче, вот. Так, нам не сюда. Итак, что нам нужно сделать? Вы можете купить предложение увеличения вот этих вот фигурок. Ну и, собственно, я еще на этой локации не была. Специально для вас все это сделано. Но перед этим как бы пойдем на нее. Поставь лайк, подпишись на канал. Ну и, собственно, все. Погнали. Итак, я уже на той самой пр прошлогодней ярмарке. Блин, так круто. Она до сих пор тут осталась. Вот. Поэтому нам нужно он туда, наверное да вот санта стоит почему-то у меня все виснет так санта собрать что собрать а -а -а, ну-ка если я к тебе подойду хо-хо-хо о нет праздником родиан. но боюсь что у меня пропало праздничное настроение Нужно сделать еще массу игрушек, мои эльфы пропали, а кто-то продолжает расстраивать мои планы. Посмотрите, эта часть игрушек, как-то ночью из моих саней выпала целая куча таких частей, а без них сделать игрушки не получится. Что Тебе хотелось бы помочь спасти праздник вот это да было бы замечательно Опа. Мы посмотрим что ты можешь помочь а -а -а. ну собственно все нам надо собрать а вот это собственно на подвод тут значок наверно будет насколько я понимаю что-то не грузится опять ну да, вот уровень. сфера 2. пытки на какие-то. Так. Собственно, все, идем. Вот я вижу. Почему у меня плохое подключение к интернету? Я думаю, не у вас одна такая табличка выскакивает. Вот я вам сейчас показываю конкретно, как получить значок. Вот. Потому что, чтобы вы не путались... Как, как под значком проголосуйте за игру года. Вот, я вам специально помогаю. Специально на эту локацию не заходила, чтобы вам это все дело показать. И локация появилась в час ночи у меня, и я спала тем более. Сейчас я только зашла, и все. Ну вот, собственно говоря, эти валяются тут игрушки какие-то за 700, а в Хэллоуин был за 400 вроде, значок этот вампирам. <свы> звание праздничный помощник. Опа. Ну все, праздничный помощник я. Дайте мне Оскар, я праздничный помощник. А вот этого вот здесь есть фигня? Где снежки-то бросают? Блин, нету. Убрали. Жаль, конечно. Так, чё... он? Короче, нам нужно найти эльфа. Эльфа. Но его тут, наверное, нету. Короче, это надо путешествовать по Авакии, заходить на разные локации э -э и... Получить. Ой, ч? И, короче, отправлять этих эльфов домой. Но, собственно, я вам показала, как его получить. Поэтому. Вот. Короче, я нашла этого эльфа в спа салоне Айкон. Если у вас есть эта квартира от Icon, вы попадете туда бесплатно. А если же нет, вам дадут билет за 99 coins Вот, короче, нашла этого эльфа в первый день. Угу. Отнеси ему. Окей. Ну чё, домой чеши-то? Алло. А чё он такой маленький? О, господи. Вот, зачем такой маленький? Короче, ладно. Едем обратно в эту. Да-да, вот она так называлась. А в прошлом году была там только сами эльфы стояли и... Пэм, и... Умоляли помочь мне, чтобы их Рождество было хорошим там. И я за это получила значок. А в этом раз просит Санта. Вот, я же даже не представляю, кто в следующем году просить будет. Так. Идем, идем. Так, ну я тут-то. А. Вот, идем. Сюда. Угу. Короче, в течение недели нам получается надо будет получить значок. Я и так правильно понимаю. Ну не знаю, даже А, вот, вот это предложение вам надо купить, чтобы побыстрее заработать на а, значок. О, не тыкается. Короче, ладно, давайте на этом уже так, заканчиваем. Надеюсь, вам это видео понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Для тех, кто не понял, как получить значок, оставлю комментарий свой лично. Вот, и поэтому пользуйтесь комментариями и видео, и бегом идите получать значок, иначе, ну, пожалеете. То, что значок реально прикольный, и красивый. Я думаю, что вот, вот так вот, да. Ну и, собственно, все. Всем удачи с Новым Годом, с наступающим. Ну как сказать, с наступающим. С первым днем зимы я вас забыл поздравить, поэтому с первым днем зимы, короче, с Новым Годом еще вот это Всем удачи и пока!